Короче, заходим в ресторан Манхэттен, самый вкусный ресторан. Ты себе оффсанточку, собралась ко со мной в Москву. Ну, что, спать, что ли? <с. Нет. <с. Приватную жизнь влазим, да? 100%. Это лучший крыс на Земле. Сто процентов. Первый заход, проверяем первый заход. Погнали, пацаны. Опачка, темно. Очки снимаем. <creo> <presentations> Ой, бля. Нихуя! Ты здесь? ну что, вдвоем будешь спать, что ли? Мартин. Мартин, no hugs, no hugs. Bed, we we need separate. We're not gay. Oh! <laughs> <laughs> <laughs> seven zero one. Separate, please. Yeah. Five okay. So your steward is Warren Brown. <laughs> You're gonna meet him later. Okay. Walter Brown. War Warren Brown. Uh, And then I will inform him. Okay. Okay. Okay. Okay. okay. Let's go see yours. And then And we'll go see you. Thank you. Uh, is, is it working right now? Yeah. Okay. Perfect. Оо, это здорово. Давайте посмотрим виды. Ну и вниз, вниз и... Шит. только! Балкон? Что за панель, блядь? Ага. Это порт. Прикольно. Прикольно. У нас какая-то боковая. Это как рум да? Да. это красиво. Я люблю эту комнату. У нас есть кофе. Три кофе. Да, та же самая душевая, как у вас. И по размеру такой же. Да, по размеру тоже просто боковая. Душевая. Класс. Че еще надо? Новый корабль 2015 года. I'm gonna ask definitely. I'm gonna go and I'm gonna get us Я uh, Yeah. I will go. I don't know. I don't know how. I think it's impossible. It's amazing. It's yes, yes, I mean, подогнали на рождения, да? Мне так кажется, да. Uh -huh. Потому что обычно у кого-то не стоит шампунь. Uh -huh. Кофеют даже есть uh -huh. такое. Uh -huh. Uh -huh. да, кушал машины. О, это первый раз, мэй. Все дела. Uh -huh. Кофеют, блять, есть внутри uh -huh. нормальные. Uh -huh. а, сколько тебе исполняется, да? What? How many so, how, how many old? are twenty four? Yeah. yeah. Uh, when? March ninth. Yeah uh, yeah. Okay, so, we're gonna to eat. eat Eat. Then I have to go to the is there a main concierge? Yes, yes. We gotta learn the ship. Okay. we gotta uh, go I'm sleep. not learning it now. No, <laughs> I can't, I can't. I'm really really tired now. <laughs> I'm you gotta go good. sleep after food. А yeah. little one, yeah. Hour, yeah. one hour, yeah. is yeah. Five o'clock outside when we sail, <laughs> yes. the party starts. Drink, drink, drink, drink, drink. Okay. Вот, сейчас делаем. Побезопасность. По Если Какой-то большой. Если вдруг будем тонуть, короче. Как будем знать, как тонуть. Короче Я тут 17 этажей. этажей, 17 этажей. Сколько ресторанов здесь? Раз, 25, два. 25. пять, двадцать пять. Двадцать ресторанов. Да, из них включены. Угу. Если вы будете брать, короче, круиз, то берите обязательно, чтобы все было включено. Потому что да. Там, да. все бары это очень круто, когда ты можешь взять... Там весь 500, прикол, круиз, ты себе кайфуешь и бухаешь. Да, да, На да. расслабоне. Но без пакета вообще ты бы попал, наверное, в долларов пятьсот, да, поверь. Да, да. А так дешевле получается так. you. И корону, блять, и надо. Сейчас будет корона. Ох, блядь. Офуенчик. Свежак, да? Хороший? Да, я заценил. Кстати, алкоголь там есть или нет? Да, есть. Вау, такое легкое. Короче, на лайнере даже библиотека есть. Вообще, на любых языках, по-моему, да? Да, ну Итальянский, французский есть, английский, понятное дело. Круто. Вообще супер. Даже игры есть, монополия. Фотосалон. Тут Где? Фотки ну это, конечно, лоха. Да, фотосалон. Ух Фото, ты, внутри. прикольно. Как Студия. Давай я засниму и пойду. А, наверное, нельзя. Закрыто да, закрыты. На школе жвачки оставляли. Ага. Не, не под столом, а ага. на столе. Уже Кстати, день на, день. на столах можно посидеть, поиграть в шахматы. Круто, Смотри, да? Смотри, монополия. Да, монополия офигенная. Шар, Эднарды, блядь. Да, скрабблс. Скраббл, домино, офигенная. Карты, ага. все. Круто. Ну прикольно, но конечно я этим не буду заниматься, потому что тут есть лучший скажем так, способ не, ну, Приехать на круиз и, и читать книжки, это что-то как-то грустно совсем Да, да, да, тут ты Бля, какой тут сделан дизайн клевый Как будто где-то в Европе, да, ощущение европейское Как будто мы пришли на Бродвей Да, да Очень клево, очень клево сделали, сцена, смотри какая клевая какой-то камеди клаб. Тут шоу есть где-то 4-5 э, шоу-программы. Э, скажем так, студий. Менюшка. Это все, кстати, включено. Угу. Это бесплатно. У нас вот, вообще... И меню меняется каждый вечер разное. Ты хавать не будешь одно и то же. Короче, весь крыс начинается, в принципе, с шестого этажа, потому что э, на пятом ничего нет, кроме комнат. На шестом уже там и бар есть, и комната, где шоу всякие проходят. А на четвертом просто там уже персонал, там где живут люди да, которые управляют кораблем. Короче, на круизе даже кинотеатр есть свой. Вот так вот он выглядит, очень клево. И шоу показывают и блин, цирк ну... даже есть. Здесь и барчики есть, короче, прям в кинотеатре очень а круто. А вот вы, вижу, там, uh -huh. Да, все есть. Да вы посмотрите только на эти места, посмотрите вокруг, разве не круто? Путешествие, Будешь... разве не круто? времени путешествия тратите все свои деньги на путешествия, это не передать словами, вы будете расти изнутри. А красота? Вообще супер. Можно всех посмотреть, что делают. Приватную жизнь влазим, да? Это, короче, 17 этаж, аквапарк. Как же здесь красиво здесь короче самый большой аквапарк на всех круизах которые только есть потому что мы взяли самый крутой круиз 15 года то есть он все здесь новое абсолютно все новое и очень все круто вот и здесь такой контингент людей немного другой потому что на лайнерах поменьше и на лайнерах подешевле там вообще все по-другому половины развлечений нет вообще да он люди кстати катаются Поэтому, если вы решили ехать в круиз, то берите обязательно круиз. Берите круиз получше, подороже. Саша, мы с... кстати. Ну, короче, да, сейчас ветер, мы, короче, поднимаемся еще выше, здесь всего 20 этажей. Пизда, какой он огромный. Козлы на видов. Позвольный не верится. Это лучший круиз на земле. 100%. Особенно карибский. Да. Пойдемте, покажу кое-что. С видом на океан, блин, просто прямо здесь. Это жесть. Слушай, просто он забит пока что. Вот тут их дохера. Я еще немного вам интересного покажу. Я думаю, вы будете удивлены. Короче, ребят, я на круизе первый раз нахожусь. И меня так укачивает сильно. Хотя круиз гигантский, один из самых крупных вообще в мире. Но... Все равно чувствуете, чувствуется, как тебя потихоньку укачивают, и становится плохо. Поэтому запаситесь лекарствами на всякий случай заранее, чтобы у вас не было вот этой морской болезни. Потому что это очень неприятное чувство. Короче, вот такие вот удобные сервисы есть на корабле. Подходишь и спокойно находишь место, которое тебе нужно. Короче, здесь можно выбрать не только место, куда ты хочешь попасть, но еще и меню посмотреть. Время открытия все есть. Короче, очень удобно. Манхэттен, ром, показывал. Бля! А, как это красиво, да. Манхэттен, ага. блядь, просто хавайся, а потом танцуешь. Короче, плыли сегодня целый день, и вот настолько всего лишь мы продвинулись от Майами. На пару сантиметров кажется, что на пару сантиметров. Но это много. Но это много. Целый день. Идем на ужин. Самый хороший ресторан Я бухой, поэтому не понимаю Я думал, что мы, блядь, выше, а мы ниже На пятом я, блядь, а вверх ехать Какие да. у нас лифты и вообще. девочки Смотри, смотри, это вообще Да, это супер какой-то кристалл, какой-то, я не знаю, объяснить, блядь меняет цвет И весь корабль дизайнерский у меня Сука, а руководят. ты <свят> <свят> надо ржать над нами. Я блогер. Короче, заходим в ресторан Манхэттен. Самый вкусный ресторан здесь на борту. Хотя везде еда очень вкусная. Даже в столовой. Сегодня э, был день морепродуктов. Было, было все, вплоть до устриц. Очень круто. <свят> <свят> <свят> Я потом Тут да. Еще темно. Цепанул себе официанточку. собралась ко со мной в Москву. Still something for Russian peoples. Hi! It's my future yes. Да, сегодня нам повезло со столиком. Очень круто, прям возле музыкантов, шикарно, шикарный столик, шикарный. Oh, yeah. Короче, еда на круизе просто волшебная, великолепная. Вообще везде я удивлен. Даже в столовой. Боря решил ботиночки снять. Запотел, запотел. В вылитном ресторане, где все сидят, палец встал. Бездиниц, короче. Провернула Даниела Закрутила. Закрутила в танце, да. Не смог устоять. Ну, Даниела. Сейчас, как обычно, скажут, нельзя снимать. А когда шоу Но будет, я все равно когда, продолжу. Шоу. Смотри, когда шоу будет, тогда скажут, uh -huh. да. Вот ну, какие две подружки, какая вам нравится больше, слева или справа. Это жесть. Это жесть, чувак. Подружки, подружки. Идут подружка. Знаешь, было бы нормально, что они там целовались, нормально. <сínt> <сínt> что... а тут обнимка такая, знаешь, видно, что идет по натуре, по природе собираемся на первую экскурсию отправляемся на Кайманские острова сегодня будем целовать скаты чтобы иметь удачу в течение 7 лет